Не где я такой? Я я его гонял, я его гонял, я его Я его Ч ⁇ че, че, че, че, че, че, че, че, Выключил, то... Вс ⁇ Вс ⁇ в текущем времени, в рамках Thank mm -hmm. you.